Дал пошки. Пойдем, Найс. Вот, Эрикс, nice. mm -hmm. no. yeah, сука, база факашоков. Хорош! Иди сюда, я тебя обнимаю. Иди сюда. Я yeah, боюсь. Не бойся, не бойся. Можешь чуть ближе подойти. Пикай. Yeah, Молодец, время. все, время. На время, на... Слушай, Фандер. Пока не пикай. Привет, меня зовут Эрик и мы сыграли турнир на 300 тысяч рублей Давайте немного предыстории Сижу я такой, просто ничего не делаю И мне пишет бустер о том, что не хочешь ли ты принять участие в турнире Составы рандомные, но можно взять плюс один В итоге, я сказал сразу, что давайте фандера и я играл с Фандром. Ко мне в команду рандомным образом попали Тендерли, Читбаннет и 5скилл Хочу сразу сказать ребятам Ребят, вы лучше Тендерли так играет жестко Тендерли э, Как вы могли бы подумать, что Тендерли хорошо стреляет? Она выиграла клачей 6, наверное, за эти все игры Нет, 8 5скилл, все хорошо, делает все на уровне Читбаннет, такие моменты были у него, прорывы Ну а Фандра это стабильно, все хорошо Так, остался Яды да? Но оценивать меня Давайте будете вы Поэтому в комментариях Открыто давайте, давайте в комментариях напишем мои ошибки Посмотрите на то, как я буду играть в этом турнире И вы можете написать большой рассудительный комментарий э, Про мою игру Мои ошибки, плюсы, э, недомоменты И так далее Если это напишут опытные люди Мне будет очень приятно почитать Потому что именно в этих играх я играл на максимум Я тренировался до игр Я готовился к играм Даже смотрел демки но, к сожалению, не всегда дымки совпадают с реальностью Я на одной карте на мираже сказал Встаньте именно так Пойдите именно туда Потому что так было в дымке. Но почему-то ребята решили сделать не так не так работает, получается, деньги не все так просто, но в любом случае я реально словил кайф, это очень хорошие были игры. Ну а первая игра у нас попалась с игроком по имени Пока. У Поки был состав хороший. Это сам Пока, игрок FPL. Квихантик, который умеет стрелять. Крис а Уэйв, который тоже умеет стрелять. Финаргот, который умеет стрелять. И Айр который тоже был близко к FPL. Или был в FPL. -е. Сложный вопрос, но в любом случае он играл в команде профессиональной экстрему Желаю тебе приятного аппетита И мы начинаем смотреть мою первую игру против команды Поки БУ3 Погнали у двоих 50 хп, двоих... еще одного 50 хп Своего <связано> зарезал. Я левый, я левой рукой Ебать, своего зарезал А, я своего, а я своего еще зарезал <связано> <связано> Ковры будет, ковры будет, ковры будет или бойлер? Возьми... Ковры. Ков... Извин, ковры Ковры У меня еще один. Спин... Найс. Спин... Найс. Эрикс, да, сука, база да, фокашоков. Я банан возьму. Я там смотрит. Там смотрит. Да, там смотрит. Убил одного вон. Хорош, да, молодцы ребята смотрит. Там смотрит. Там смотрит. Там смотрит. Там Хорош, там эту Все, а, еще один КТ, КТ, КТ, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем Как же хорош Библия А, второй двадцать шел, нормально, нормально Пескак, Песка, чел Что за молик, блядь -а. Молодец, пески живой, да, до сих пор? Пески жив, пески да. жив Убил Умница, Дерек да? да, да, да, ставлю Хорошо, ребят. Просто лучше. Фандер, давай раскидаем Б. Uh, просто, ну, они же будут приходить. Под контролем, бананы, мидо, а потом Б раскидаем. Да, пошли. Убил одного. Хорошо. И спаун один С замкой. Пойдем, Найс! Молодцы, лучше, отцы. Бля, ребят, я даже не печенье, подвиги. печенье. Давайте быстро, быстро, И быстро. быстро. Конечно, конечно. Убил. Го-го-го, го, под го, го, -бэ. Да, да, я флешку дам. За стенку даю флеш, пожалуйста. Киньте мне одну флешку, когда подходить Накидывайся. А, машина! О, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали! О, надо, еду! Зал... Да. Умница, умница. Файв, Файв. Я Без мака не надо, пожалуйста, убежать. Я <свят> очень уверен, себе Он отец, <свят> забей. Смотри, <свят> хай <свят> фирменная. Ой. пески. Пески, пески, пески. И еще Я, я прошел на Он лоу ХП. Лонг, лонг. Пикает, пикает, стоит, полный рост. Слева, слева. Uh, Хорошо, минус он. 3 в 2. В красный один у вас. А uh, у меня бомба, блять. Слева, кикай, лучше, чева. Вас лоу. Сядь yeah. за коробочку, поеди ковры, вдруг ковры. У меня лонг лонг. Прошел. Умница. Ребята, 6 час, 6 Там же, давай, давай. Ой, умница. Я погнал, заходить Иди к ним спину, а, Бля, а, еще. ещё... Ссор Ссори У тебя в КТ один будет Савик, он тебя вряд ли будет ждать. Б... Б... Да, должно да, быть. Да, беги-беги. Да, да, Б пустой должно быть сейчас, и два А стоит. Должно. Может и руины занять? Да, нормально. Я боюсь. Не бойся, не бойся. Можешь чуть ближе подойти. Они будут вместе разыгрывать. Обе, обе... идут. Вот, два КТ, два КТ. Можешь идти, можешь идти. Можешь Пикай. И Молодец! На время, все, время. На время, на время на... Слушай, Фандера. Пока не пикай. Молодец! <соспорщик> Амина! <соспорщик> Бля. Амина, ты же понимаешь, что ты сейчас сделал? Ты выиграла раунд а, против задротов. Билла, с мидл есть чел. Убил. А я убили. Финар год Даю смог. Даю смог Сити. Все, пошли, пошли, пошли. Стоит, стоит под Бакалн, я ухожу. Давай. Масса. Умнички. Газированные, Унись, сорочки. Смотрите, кто у нас фашистый. на первом месте, ребята. <соценно> <соценно> <соценно> а я бомбы ставлю просто все время. А это все потому, что она also тренируется на сайдер шок. Хороший Убил ух Витя, я, я отошел, Витя, я ушел Витя, Витя, Витя, okay, okay, okay. надо Ладно, я иду к тебе palace, palace, palace, palace, Я иду к тебе. палас Палас, аккуратно, ариэскейповать Я угодно может быть Шорт один Два у вас, каленый, каленый Тебя Второй миду uh, uh, Да, да, да Черт Бойлер Хорош, Ручный, эй У нас ромба была все это время, <свист> да? да я не не бегу, я бегу Идем вместе, вместе все Хорош! Мя красный, красный, красный, красный пески, каленый я бегу Давайте больше информации. Вот вы заняли плен, поставили бомбу. Все что то блять, смотрят всё ковры. с ковру уже никто не может прийти кресли, они же все с КТ. Убил Один гробы. Один КТ прошел. Подожди, не пикай. Тебя справа, Крюш. Он был, он был здесь. Есть, близко, по стенке. Видишь, по стенке, близко. Смог есть, что обновляем? Я третий ТБ пойду. У меня нет не не, играй, играй. Да флеш направо. Да молик. Хорошо. хорошо. 5, 4 в 1, ребят. Найс, nice, nice, ребят. Так лучший, хорошо. Ребятушки. Ну, мы специально вот почти до топов довели, чтобы, ну, как бы, ну, обидней проигрывать. Но это всегда. было очень хорошо. Ты умница, ты такой клаш сделал, господи. Это попадет нарезку от Мэджи. Рекламная пауза, прямо сейчас я на джидропе кручу барабан бонусов, гребно барабан бонусов, и у меня есть еще халявный бонус, сейчас вам покажу его а, Бесплатное открытие двух кейсов а, за 400 рублей, если я закину Я ввожу промокод Шок 3 Мне падает рандом кейс при пополнении 200 рублей, да вы рофрите, так ладно У меня 15 тысяч на балансе, и тут есть джин, как же он как круто нарисован он, Кстати, пересмотрел позавчера или неделю назад Алладина Пересмотрите Алладина там и юмор, который сейчас актуальный. Нет ни одного кринжа. Обязательно посмотрите первую серию. Киберпанк. Давайте все в контракты. Оу, oh, нет. Апгрейд. Когда у тебя проблемы с балансом, ты заходишь в апгрейд, выставляешь ценник 10 тысяч рублей, к слову. Выбираешь скин. Я, я ставлю все, что у меня есть. Нет. Да. Ладно, все еще. В смысле ошибка? В любом случае ссылка на жидропись в описании. Я не знаю. Может быть сейчас с этим статус какой-то слабый. Буду ждать, пока я пофиксится. Ой, ребята, ребята! забив. Надо с коленочки убраться. Ой, блядь, сюда пошел. Ой, красный! Красный! Красный! Най! Ой, боже! Стой, стой, стой, стой! Пойдем сюда. Гомесси два, три. Лонг, лонг, лонг, лонг. Дел, Подожди, не спешите. Пикаешь. Двое лонг, двое лонг. Да как попасть это хуйня? Говоришь, парни не пикай. встаньте на работу, не пикай. Они так, сами не его запустят. Да, да. Я пойду миду помогать. А, а этот мидл у двери двое. Темка есть. Темка да, есть. Еще один. Найс. Nice. Вы просто, просто молодцы. m 2 есть. Я жду. Middle, по-моему, что убил. Еще один стоит да, Me2B. слева, MitoB. Зига один. Сусы! Хорош! Uh -huh. Фанда да, 12-0! <laughs> Хорош! У убил! Но. Короче, еще один, раз, еще, раз, один, раз, еще раз. один близко. Миссия, миссия, возможно, там темки никак. Никого... хорошо один. хорошо. Я не знаю где вас. Хорошо. Иди сюда, я тебя обнимаю. Иди сюда. Еще красный, очень красный. Хорош. Умнички мои. Хорош, лорд. надо прийти. БББ один, да, возможно, пуш. Хорош. Я сделал У вас Наш. Ай-яй-яй, <систит> я, 30 хп, блин, это я по нему попадал. Ай. Отлично. У одного убил? Еще одного Лучший! убил. Зиг, Зиг, Зиг Зиг будет, Зиг будет, да. Близко мидл. Лучший шок. Это вот Зигги щел. <систит> Найс. Ой. А, еще попал, Умил. да ладно. Жесткий шок. <систит> Хорошо. Хорошо. Так, ты этажка чекай. Помогайте. Я У меня все. Я у меня, этот... nice. Найс! Шок. Не зря, брат, на Ваня играл. Не зря, брат. Вас под бэп. Просто прыгиваете. Да, да, да, да. Просто как Да, да, Ладно, прям. Один фунти, я Хорошо, боже, какие гей. Ташка один, ташка один. Близко, близко, близко окно. Чрт. Хороший, <соцентрический> Двое медов. Двое медов. Окно. окно. Масса. Брат. А брат, а пусто, ставьте, ставьте. Ставлю под шок. обновите Зиг, обновите Зиг быстрее. Зиг будет, Зиг будет, Зиг будет. Еще Зиг. Еще, еще. Еще. один два зиг, два зиг, зиг. зиг, зиг, зиг. Один, один был зиг, один, я не видел второго, а второй Ой, давай, есть давай, давай, давай. Давай, давай, еще зига мяу аааа, да ладно о боже мой, я видно мои пацаны, таланты у меня, у меня, у меня, у меня живи, умничка, давай шок бежит кидай молик, пай вот все двое, кидай молик кушать нету, да? да шок, а теперь можешь кушать, брат No zomb guys, no, no zombie. Покажи, за да, сайбершок. Я да, играю На тебе! На тебе! Сейчас страшно. Трое, трое б, трое б. <B. B>. Ну вот, вот сейчас бы загадовали. И, <сíc> и, <сíc> да, и нижняя возможно 3, 3, 2, 3, 2, А второй есть инфа? Иди бай, иди бай, иди иди Да не, муша набрал. Найс Мои пацаны таланты Просто Бля, мои пацаны таланты Это было хорошо Мы выиграли 2-0 и поняли, что мы что-то стоим И ждали следующий день Потому что нас ждет новая игра Против команды Дезаута Макривский, Синди КСГО Это профессиональный игрок женского киберспорта Бистикс, 10 левел и Мапки Состав у них один из самых сильных И это полуфинал Мне кажется, это стоит того Поэтому полетели смотреть. Ну что, Дима, насладимся этим противостоянием? Да. Отключаемся да. телефоны, блять. Надо накидываться, как э, хищники. Давайте, как орлы. Ой, я близко его порезала, да? Это, это. Близко, близко, Го -го -го. близко. близко. Го -го -го -го -го. Я без фото. Просто играемся. Хорош. Убил э, на земле. За пунтом, за пунтом. Справа, справа, каленый, за пунтом. Тормоза. Хорошо, ну коннектор, жди, братан. Ну коннектор один. Красный. Под коннектор. А, коннектор, Бро мог выйти а, я, У нас Sorry, НТ, бро. Ай, ай, ай, ай. Мне не купил. Всех, всех, Короче, не тельтур, если хватит. Не, все хорошо. Распределите просто по карте, это очень важно. Чтобы один играл зелень или двое. Два ходили бы дом, и сотка, типа, один бегал прыгал, контролил. А то, получается, мы стоим с 4 сотки, так нельзя играть. Я Еще один, еще один, там еще один. На пусте. Сверху. Еще под девяткой. Еще под девяткой, еще под девяткой. Вышел. Хорошо, Хватит, ребят, ребят, хватит бояться. Вы очень сильно боитесь. Слушай, Мага закорил, что хватит бояться.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 Oh, не расслабляйтесь и не Она клач, она клач, она клач Не, без криков, пожалуйста, без криков, ребят. Стоит. Да-да. Хорошо. Надо так и снау справа. Под тобой, Чутьбан, под тобой. Да, боксарь. Молодцы. Коннектор должен быть. Ойл, за Ойллу. Боже, амина. Он Савиком, не открывайся, Амина, только под него. Я справа жигну. Ай-яй-яй. Ну блять, ну почему? Ну тебе. НТНТ, НТ, НТН. Не писета, писета, пицу не, не, не, не, не, не, не, не пришали и все. Да как так? <плодил> еще еще, еще. О, о, видите. Все хорошо, все Вон, хорошо. Да фак! За зеленым, за зеленым. <связь> <связь> а, вс, вышел, за, за, за сайтом, за сайтом. Молодцы. Хорошо. Электрик! <связь> <связь> Подичка, по десятика, по 10, -ка, 10, -ка, 10 -ка. Хорошо. Хорошо. Все, хорошо. Поехали, поехали. Все, зайдем. Да, хорош, хороший. У меня еще, у меня еще, еще. Снизу, снизу. Я, и бил. И бил. И бил. я жду собака. Нижний, нижний, нижний. Ты Давай, можешь дефать? Дефай, дефай, дефай. Хорошо, Эрик, еще Мои все, мои сладкие, да. мои умнички. М Могло сейчас так красиво быть, братанчик если бы он сейчас <laughs> его уебнул бы и ушла бы, дальше пиздец. Сайт, щелк. За треном. Хорош. Не пусть. Не фижу. За верхнюю. Нижний, нижний, нижний. Нижний. Хорош. Пусть, не пусть, не пусть. Б, б, б, б. Уж уходит. Не, на сайте прыгает. Бомбу вас. Нет, нет. Три У один. Меня, меня. <режит> Найс. Ну, nice. а что это за глупый раунд? Идти на Б, Идти на Б. Нет, нет, нет, нет, нет. Угодовай их Еще один у Эрика Сотка Две, Эрик Сори Сотка стоит до сих пор И, О, и, и, и вернись, вернись. Все, ла сотка был На синим, на синем, на синим, зайка НТ, НТ Ой, ой, ой давай, я... Раунд, ребят, Эля, я заряфик пикнул опять Ну, я сказал, что Да, ну, я... Я... да я понял Забей, брат, все, не пальцы. Все, он не пальцы. Еще бы, еще бы. Я... Будет уже под 2 выходить. Один план, yeah. двой электрик. Планьте близко. Чего ты говоришь? Запры... На... на будку могут запрыгнуть? Да, могут. Ай-яй-яй. Да. Ладно, на допуху выиграем. Соточка один. Двое соточка, Мэгэ. Сотка вас! Что можешь дифузить, можешь дифузить. Yeah. Садись дифузить. и прикрывай. Дефой, Redefe. Сейчас Дефай, молодец. Ой, как же жестко, господи. Бля! Бля! Бля! Бля! просто. Бля! Бля! олов Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! просто Бля! Бля! Бля! у тебя гранаты. слева. Я же говорю, он не там был, ребят. Двое нижние. Двое, Двое да. нижние. Сейчас будет. Фандер, твой раунд. Коннектор, коннектор, все, не умри. Все, ты живи. Две Я, секунды, одна секунда. Все, все, Сейчас. хватит. Хорошо. То, это минус 100 Я дал еще сну. Близко здесь. Погнали. Выходим. Близко. Выходим. О, ребят. Да. Снизу. Нижний, нижний в упоре. Хорошо. Два в два. Ой. И нижний. Нижний тебя вот туда. Ага. У коннектор. Красный. Мог выйти уже, бро. Потом красный, бро. Найстрайл, Витя. Ну я тоже, тоже, ай, блядь. Ребята, okay. это очень красивая игра, ой-ой-ой. Okay. Это пиздец, друзья, бля. Это uh... пиздец, команда Дэс Аута. Макриский бистекс. Синди и мапки забирают первую карту. Это самый позорный был момент, когда мы проиграли трейн. Такой нельзя было проигрывать. такой был, Ай, фак. Это ужасно, правда. Я в таком тильде был. Если бы не этот рейн, у нас было бы все очень хорошо. Но бывают такие моменты. На самом деле, я себя виню в этом проигрыше, потому что я пихнул Макривского. А мне нельзя это было делать. Вот я помню. Вот я сейчас. Эта катка прошла уже часа четыре назад. Я помню, как я хотел. Ой, убил двоих, давай убью третьего. Смотрю в гробу на мейн и не доспрейл. В итоге умер. А он берет один два. К сожалению... Азарт. Вот тут сыграл Азарт. Смотрим, как у нас происходили дела на мираже. Я, я там че-то писал. Я любой я сейчас смотрю. Бро, я с вами я бы Сори, вот сори, это и что было не на соц, Красный, бро. красный вас. Вместе. Вместе, вас. вместе, вместе. Вместе, вместе. Молодцы. Все, я думаю, что нас закатали. Послушайте, послушайте. Фандер, Фандер. Да. Это бой будет. Подслушал, да, говорить я Не-не-не, да, я да, Не-не-не. Ну, вчера они под бой играли. Давай я окно схожу, если не будет. Один будет в яме сейчас, и все остальные должны быть боя. Нет, нет. Просто У меня! Второй. Яма? Палас. Выпрыгнул. Я боюсь не себя, я боюсь на себя, он тебя не, не ждет. Хорошо, Хорошо забайтил. Лучше, брат. Слышите, я жду вас. Я вас жду. Вместе Я, я тебе буду флешка т давать. Кидай, кидай. Хорошо. Много не вижу. Вместе идем, он должен быть красным. Нас. We'll ковры, ковры, ковры! еще-еще Савиком, с авиком, с авиком. 3 в 2, ребят, с авиком, джангл. Минус он, умница, Эрик. 3 в 1. О, ХП у меня. Живи, живи, живи просто. Тихо. Лучше, а вы а, закры аминочка, Авик, он зажди. Где... Я жду где... И этот, где-то пода. Сделал Молодцы. Отлично, хорошо. Блядь, nice try. Слушай, 6-1, ситуация, достаточно путаная, блин Это А, все, А, все. Вот не, не все. Один андер. Один андер. Подеть, а по 10. Under, по 10, по 10 а по Он в упоре был. В упоре. Полос один. Хорошо. Хорошо. Умнички, умнички. Два в один. Я собрался. Да, Уши. Как два, же два, ты два. Жестко, чист. Стол! лавка. Убий. Убил. Хорошо. Я жду Короче, мои сладенькие. Да, да. Я бегу, чай. К Тетрису подбежал, чел, К подбежал, чел. Я дам фэшку вам, я дам фэшку. А, ладно. Да, ухе. Да, у ямы будет, будет двое. Молик пров... туда. Туда. А, туда. Я дефьюжу. Дефьюжу. А, коври надо чекать. Ай. Yeah. Ай. А а Моликом промазали, моликом промазали, он все заруинил Я знал, что кон будет, бомба же под кон Пусти, все, в яму, КТ пусти Файрбокс, файрбокс Безголовый файрбокс Дал хайе Трю Нет Уже аккуратно играем Сити Да ладно Дел шорт, дел шорт Кон близко может быть Не вижу подвал, подвал аккуратно Шорт смотрю Смотрю коннектор А у меня два, два, два. Все, два, у Иди бы, иди бы. Ходи, выходи, выходи, выходи, Да, Да, да, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, Я выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, выходи, Кищен подбегает А, и Форест Убила. 2б играют, 2б играют Не падись бомбой, Амин Убивай, убивай, Амин Бегу, бегу, бегу, бегу А, глух. Мне опять это говно дали И вексайд А зимой белуха Хорош, хорош, хорош минут 91 6 хитов как это возможно блять молодец просто калаш слушай, нужен слушай. нет это, это ковры значит либо ниндзя нельзя ковры. от кобра хорошо 2 в 2 кт1 и кт ласт кт ласт кт ласт КТ. кт 17 КТ. секунд КТ. время у него осталось на да, гомбу мы... под коннектор э, блять смотри стикит меня сварим минус 39 где сюда? Где, яма? Яма, яма? Яма. Яму взял. Бил яму. К джангл последний. Я ухожу, я ухожу. Давайте не переживайте. Да, хорошие. Сюда. Субнежка не видит. Смотрите, ксер. Ставьте бомбу сейчас. Вот зиг. Вместе. Провожай. Шок его наплывай. Зига, помочь. Хорошо. Фондр. 3 в 1. Прикрыть его. Коврыг. Коврыг. А, ковры. ковры. ковры. Я покоцал его. Он уже с ним выходил. Есть какие. Хороший. бля, чуваки. Я фэш кон. Проходи, Проходите, проходите, проходите. Иду, иду. Пройдёте вас в Апарты. Один Апарты. Один Апарты. С левой стороны. Убил. Клайн, ага. помочь. Вы дома. Хорошо. -э -э на бомбе. Хорош. Шок. Один, два, один, один. У вас, возможно, да. Вот здесь хп. Он савик. Я тебя Папочка, люблю родной твой папа, папа, усю, усю, усю, брат, красава. Мираж, все было хорошо, очень хорошо, так хорошо играли, что аж хочется пересмотреть. Справа. Хорошо. Право. Все двое. Надо было, наверное, назад тянуться и убежать. Да, Право. да, да, именно так. Деха и миду могут расшмить. Еще один, еще один, еще один здесь был. Грабы, грабы. Грабы один? На гробах. Я бегу. Грабы, да? Нет. грабы. Ага, грабы. Ага, грабы. Ага, грабы. Ага, грабы. Ага, нет Ага, грабы. Ага, грабы. Ага, грабы. Ага, грабы. Ага, грабы. Ага, грабы. Ага, грабы. Ага, грабы. Ага, грабы. Хорошо. Еще авик стоит, Сити Ребята, да мы хорошо. будем на Айди На Айди хорош. Библиотека, Библиотека. Писки, Пески, пески, пески, пески Под балконом Амин, вот он С Синди авик Убили Шо Шорт проверьте, шорт проверь Да, шорт До конца живи, пожалуйста я с тобой я играю. Живу, я живу. Вот так вот. Да, да, живу. вот так Типа крусфайр. Мало! Боже, я минус. Ты Просто нереальная. Вы готовы все? Да. Да. На счет три. Раз, два. Плэш должна быть. Все, погнали. Они еще молик кинут. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Сори, совершенно. Убили. Три в три, три в три. Бана не будет. Спина никого, спина никого. Все. Сити далеко, Сити далеко был. Игробы Нота в КТ да? Нет, сейчас Чек игробы себе, чек игробы, КТ не будет, ЧБ Все, я очень-очень плохо сделал Всё, у Убили, убили, убили, всё Убила, убила Ужи Всё нормально, давай Короче, малые, малые, амины, малые Миссия, как Бля, ты расслабляет, тихо. Надо собранным оставать. Оба! Да, оба. Хорош! Абик! Ой, как. Флик хороший, молодец. Стирает фандер, не идет у него. Фандер, найс, блядь! Ооо! У меня план. Еще один, еще один близко Пошли Б вместе, все в вчетвером на Б Все вместе Фига на Б смог Все проверить Руины показал Руины один, один руины Хватит Руин. Руин. Отлично Умнички мои пацаны таланты Вместе Флэн. талант. Флэнт Вместе, это десал Флэнт класс НТ Текфам, не текфам фанда 10 хп Дарк 10 хп Дарк 100% 10 хп, 10 хп. Вышел Упори у тебя, поменечко, буквально Есть молик, молик, есть, молик есть, молик. есть да. На банан, на банан, вот туда Типа того, ну но... До конца Сядь, ты моя солнечная Все. Все, блядь, ну Да я один У меня бой близко, у меня бой близко Блять, а у нас шок банан один играет? Делаем ретейк, надо пробовать. Хорош, подожди. АВП-банан. Даже не спеши. Есть флеш? Ну Видишь? типа, типа, по под гробами. Все. Вот банан один. Это... НТ. Ладно, само мы сильнее были, еще. Не, ребят, мы хорошо очень поиграли Да, да Выступление То, было что, хорошее подвел и на миражой Да, да я, не, я не смог на третьей играть И на Инферно заканчивается наше выступление Я сыграл все катки в плюс Там реально, когда было 1.5 и выше Ну, 1.4 точно был стабильно Но это такой тильт Это такая обида, когда ты в последнем матче в, На последней карте отыгрываешь в, в минус 2020 год закончился проигрышем Я чувствовал, что у нас есть шансы Мы играли по факту лучше, чем наши противники У нас все было лучше Но единственная ошибка Я виню себя в этом турнире Я пикнул гребаный мейн Макривского и мы проиграли этот турнир. Я надеюсь, что у нас будут шансы и в других турнирах. И я буду в это, понятное дело, верить. Спасибо тебе большое за просмотр этого ролика. Я надеюсь, мы передали ту атмосферу, которая была. Мы пытались это сделать. Я надеюсь, у нас это получилось. Пожалуйста, не забудь подписаться на этот канал и поставить лайк, если тебе зашел этот ролик. Я с тобой прощаюсь, а ты можешь посмотреть мой другой ролик, который у тебя на экране. Пока.